Интересно, настанет ли момент, когда разработчики не будут добавлять оружие каждый сезон? Вы поймите меня правильно, мне нравится такая тенденция с введением новых ганов, тем более мне как креатору это дополнительный контент. Но вот если взглянуть под другим углом на это все, то становится ясно, почему нам стали добавлять не по два ствола в игру, а по одному. Когда-то давным-давно разработчики не успевали своевременно вносить здравые правки с балансом Они частенько это делали по стелсу. Сейчас тоже, конечно, они такой херней занимаются. Например, немного ухудшили ADS снайперской винтовки кошка. Хотя об этом нигде не написано. Как изменится новая штурмовая винтовка Один спустя месяц или два мы пока сказать не можем. Зато потом сможем ответить какой она была. здорово мужские мужчины! Вы еще в прошлом выпуске заметили, что звук моего голоса немножко изменился. Это из-за того, что я переехал. Постараюсь как можно скорее с этим вопросиком разобраться. Ты, к слову, мне можешь с этим помочь. Просто подпишись на канал и поставь кулаки. Ты, наверное, не понимаешь, как подписка сможет улучшить акустические параметры моей комнаты? <с> я, если честно, сам Хер знает. Просто поддержи меня и давай поехали дальше. Значит, Один. Штурмовая винтовка с низким темпом стрельбы, но с очень большим уроном. Интересный факт. Один из всех всех штурмовых винтовок имеет самый медленный темп стрельбы и в то же время самый высокий урон. Так, например, на дистанции до 13 метров внизушку залетит 48, в грудь 57, а в голову 72. Вы понимаете, что 72 дамага в башку в сетевой игре это очень много и такой прикол нам на будущее стоит учесть. Кстати, насчет будущего, я думаю многие уже в курсе, что Warzone Mobile не за горами, и первые сливы геймплея уже появились в самом топовом телеграм-канале по мобильной колде. Я, к сожалению, пока что не могу сделать материалы про Warzone, так как мой материал могут удалить нахрен с YouTube, поэтому все фишки глядите в этом канале. Также и по мобильной колде ловите инсайды, промокоды на скины и подробные статьи с ребалансом оружия. Кстати, прямо сейчас... Назарядили денежный конкурс. Просто чекай вот этот пост и жми участвовать. Все ссылки я обязательно оставлю в описании. Залетайте. Разбираем дальше урон стандартного боезапаса. С 13 метров и где-то до 25 дамаг чуть-чуть проседает, но остается тоже очень ядерным и разрывающим. И на заключительном отрезке урон становится вот таким. Лично мне уже понятно, что Один идеально подходит для королевской битвы, останется только обвесами бафнуть дистанцию и немножечко контроль. Но я специализируюсь как бы на другом режиме и многие на стримах меня спрашивали как Один в сетевой игре. Погодите, мужики, пока мы не закончили с боезапасами. Есть у Одина магазин дозвуковые крупнокалиберные патроны. И я настоятельно вам рекомендую их не брать. Поделюсь своим опытом. Я сначала играл со стандартными боезапасами и примерно Time to Kill на 15-25 метрах уже выучил. А вот с этим боезапасом происходит какая-то херня. Фишка в том, что данный магазин режет 60% к скорости пули. Окей, как бы в сетевой игре она типа не очень-то и нужна. Но на средних метражах рега просто супер печальная. Меня даже не подкупили те бафы, которые дает такой магазин. Поэтому лично я забываю и больше не трогаю этот ответственный ну, в жопе. Но вы поступаете как знаете. Еще у нас есть очень интересный боезапас, который называется дуплексные боеприпасы. Если кто не понимает, что это за хрень, то объясняю. Обычно за один выстрел у нас вылетает одна пуля. Это логично. А вот с дуплексным магазином за один выстрел вылетает сразу две пули. Причем урон одной такой пульки в два раза меньше, чем у стандартной. Но-но-но-но, погодите, допустим, если на ближней дистанции стандартный выстрел дает в грудь 48 урона, то с дуплексными 28 и 28, что в сумме дает 56. Прикольно. По сути, вроде как выбор боезапаса очевиден. Дуплексный и все тут. Чуть-чуть погодите. В одной обойме всего 20 дуплексных патронов, да и сам боезапас очень маленький, всего 5 магазинов или, как говорят в народе, 5 рожков. Придется или брать перк стервятник, или обвес полный боезапас. Мне почему-то кажется, что дуплексный боезапас больше всего подойдет в режим найти и уничтожить и командный бой. Каких-то супер мясных перестрелок там нет, поэтому вы не устанете перезаряжаться как я в опорном пункте с данным боезапасом. Многие знают, что я больше всего люблю играть как раз таки в опорке и захвате, так как там почаны норм месяца. Кто на моих стримах чилит, знает, как меня триггерит от мальчишек, сидящих на бутылках в командном бою. Но сейчас как бы не об этом. Для такого темпа игры дуплексные пульки подойдут. Опять же, это я так считаю, играть с ними или нет, вы решайте сами. Лично я оставил стандартный боезапас и, конечно же, нарастил его увеличенным магазином. Теперь там аж 30 патронов. Да, не густо, конечно, но для опорки и захвата вроде как норм. Вы успели заметить, что я играю с коллиматором. Вспоминаем мои слова в начале эпизода. Понимаете, что 72 дамага в башку в сетевой игре это очень много, и такой прикол, нам на будущее стоит учесть. Хедшотить, конечно, лучше всего с коллиматором, да и вообще, у нас не так много патронов, поэтому точность и АИМ должен быть в приоритете, как бы. Выбор-то, братья, конечно, смотрите, кому как, но ради опыта попробуйте поиграть с прицелом. Дальше я понимаю, что взял увеличенный магазин, который ухудшает АДС. Следующим шагом беру стандартный лазер ОВС. Теперь мне нужно взять модуль на буст рейнджи. И на этом этапе я решил взять тяжелый модуль меткий стрелок ОВС, который на 35% увеличивает дистанцию. Если хотите, можете его заменить монолиткой или просто стволом рейнджер. Но ствол колос не рекомендую брать, так как по дистанции он чуть лучше меткого стрелка, но дополнительных полезных бустов у него все-таки нет, поэтому ну как бы зачем убрать. Теперь скорость прицеливания по максималочке страдает и без боевого приклада вообще никак не обойтись в этой комплектации. Именно с таким сетом модулей я играю в опорном пункте и на захвате точек. Важно понимать, что в руках у нас не MAG 10 или p 90 у нас убойнейшая волына для средних и дальних дистанций, которая вообще не прощает промахи, поэтому если у вас все нормалды с аимом, то на таких метражах вам понравится пачанов отбревать. Однозначно пушка многим не подойдет сетевой игре. В Королевской битве она более универсальнее, поэтому ее могут юзать все. Во всяком случае, попробуйте покатать с моей сборочкой для RC, не забывая учитывать, какой боезапас и режим у вас установлен. Кстати, хотелось бы сказать большое спасибо вот этим потрясающим мужикам за поддержку на крайнем стриме. Особенно OGT Егорычу, которого зовут Максим, также Супер Гришани и No Ноунеймичу. Да и вообще всем спасибо, кто чилит на стримах, заходите туда почти. Так, что-то еще хотел сказать. А, точно, пацаны, которые оформили спонсорки в группе ВК, Ван тоже отдельное рукопожатие и уважение. Ну что, народ, будет один мета в сетевой игре или нет? Пишите свое мнение в комментариях, а чуть позже, в новом эпизоде, там буквально, может, неделечки через три, проверим, так это или нет. Это был Огнянский. Все только начинается. Горячий. Выписываю я Мне Один помогает Вот такие вот дела Как обычно разработчики Добавили имбу Если хочешь МВП, то кулакич Не забудь Не забудь